Всем привет, с вами Рома, и добро пожаловать в BNet The Cardboard. Это игра симулятор бомжа. Да, типа, все по-быстрому, я уже знаю, как играть, я уже играл. И почему так быстро... Булочки. И, в общем, это не важно. И мы идем искать спички. Сейчас положить эту коронку, корон, коронку, коробку обратно. И мы начнем под полем. Да! Ой, что-то нам надо немного покушать. Сейчас покушаем хлебка. Так, как-бы можно уже начинать? Ну! Готово! И теперь можно... На... ...кушать. <реклама> Какой ужас! Коробок не осталось! А, вот коробка! Так, мне кажется, надо срочно нам э, пойти, принести еще коробок. Санки нам в придачу. Вот когда коробок будет уже мало, мы пойдем с санками и пойдем еще... <coughs> Найдем много новых коробок. Все, срочно. Так, только мне надо... Кушать очень сильно, поэтому... Мы возьмем фасолинку с собой, чтобы если у меня голод совсем уже стал уже исчезать, чтобы я мог быстренько остановиться с санками и перекусить. <реклама> а пока мы... Так, все, голод. <реклама> Кто это? Картонка, картонка, картонка. А, а. а ладно. Что ж поделать, если ты... Дурак! Она ну зачем надо было отодвинуть? Просто я боюсь, чтобы этот не попался нам. Чувак. Который нас убил. Ладно, быстрее, быстренько возьмем коробку и вернемся срочно. Одна. Всего лишь одна коробка. Да хоть картонка. <связь> <связь> Господи, кто это был? Господи, такие звуки. Все, короче, мне капец. Утро, утро, утро, пожалуйста, утро, пожалуйста. Осталось только смотреть в небо и дожидаться утра. <смех> всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем рома. Всем пока!